приветствую вас друзья вы на туб канале все для клёва", и сегодня мы новичков рыбалки знакомим с интересными инструментами для рыбалки и сегодня это будет вот такой беклид с магнитными шариками это такой грузило на мотовиле веревочка шнур привязывается к стойке удилища основная леска фиксируется через магнитные шарики и груз бэклида притапливает леску вот таким вот образом тем самым в вашем секторе ловли, рыба не будет пугаться натянутых лесок. Особенно эффективен этот деклит при использовании родпода. А при поклевке, поднимая удилище, да, видите, груз будет автоматически освобождаться. Приезжайте в наш магазин Все для клева, который находится на рынке початок в Одессе, и покупайте только нужные и качественные товары для рыбалки.